Путин рассказал, как упал с лошади. Вот, бля, Такая интересная история. От первого до последнего слова вранье. Представляете? Давайте с вами разберемся. Я вам показывал, как Путин ездит на лошади. Это обхочет. И вот он говорит на этом мероприятии: какое АНО, Россия страна возможностей. Вот. Ну да, хорошие возможности, сын. Уборщица и вахтера Стал царем, конечно Только другим возможностям Он не дает никому И вот Почему он про лошадь рассказывает да? Ну потому что это вот как умешусь На ну, какой вот прижаться да? Потому что в благородство играть Ну благородный на лошадях да? Шевалье да? Вот. И он тоже в шевалье записывается Понимаете во всаднике, да, помните, еще когда это было, это в афинской политике еще, когда описывается, тогда это уже было, была древность, то есть это написано сколько, две с лишним тысячи лет назад, да, две там триста, две триста... 50, да? вот. И тогда уже это, это был древний камень, на котором описывается, что было написано в Акрополе Дефилов Амфимион, дар сей богам посвятил, как из простых батраков всадником сделался он. О, блин, всадником сделал. Вот вам, блядь, Дефилов амфимион этот, блядь. Жуть, конечно, просто охренеть не встать. Вот этот вот Дефилов амфимион фамилии Путин. Говорит, я тоже люблю лошадей. Меня один раз снимали, я тренировался. Тренировался он. Чем тренировался? Рукой лысого гонял так получилось, что лошадь перед барьером, то есть, блядь, он через барьеры перепрыгивал, вот это, через барьеры, встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит, и добавил, что предложил снимавшему этот процесс сохранить видео первый раз, когда я услышал от него ответ, я, говорит, сотру немедленно. А теперь давайте посмотрим про кульбиты. И я вам уже это показывал. Так. Вот он, Путин, кавалерист. Вот он садится на лошадку. Обратите внимание, садится его на табуретку. Поставили, поддерживают, объясняют, и все равно садится неправильно. Понимаете? По воде держат неправильно посмотрите, вот, вот он скачет, лошадь идет шагом, а он как говно там подпрыгивает в седле, зачем, непонятно, посмотрите. Вот этих девок маленьких взяли специально, они все равно, и у него сиденье, седло, посмотрите, выше. И никак, лошадь останавливается, он не может ей управлять, видите, она идет задом. Почему? Потому что он повод натянул. А лошадь очень как она же думает, что на ней кто-то, кто может управлять ей. Так же, как и Россия думает, что ей управляет вот это говно. Понимаете, вот точно так же, как вот эта лошадь. Вот смотрите, барышня руку протягивает, он с места двинуться не может. Она протягивает руку, в повод берет, чтобы можно было как-то его тронуть. Он не может стронуться. Вот он встал. То есть, ну встал и все, и стой. Нет, он начинает дергаться в седле, лошадь воспринимает это как команду и пошла назад. И вот барышня идет, в повод берет лошадь, чтобы притащить ее. Смотрите, вот, с табуреточки он залазит, ты же обхохочешься, кавалерист хренов. То есть человек, который первый раз в седле сидит абсолютно точно. Он говорит, что он там долгое время не тренировался, не ездил, там еще что-то. Тронуть не может вперед. А теперь давайте посмотрим, вот как люди, которые почти 20 лет не ездили в Седле, 20 почти, ну чуть меньше, да, там с 25-го, ну да, 20 лет до 45-го, как они держались в Седле. Помните, Сталин вызвал Жукова и сказал, в Седле не, не забыл, как держаться? Тут Говорит, да нет, мастерство не пропьешь. Говорит, ну тогда будешь ä, принимать парад. А Рокоссовский будет командовать. Ну давайте посмотрим. Сталин не полез в седло. Он нормально ездил на лошадях. Тогда да, все, ну тем более он Грузин, тем более он Горцем был там, Абреком. И он нормально ездил, но он туда не полез, чтобы не позориться. Да? Ну или может по какой-то другой причине, может ему лучше на музее было, Вот давайте сравним Путин и реальные кавалеристы. Вот Жуков с левой стороны, Путин с правой. Вот, посмотрите, Жуков идет. Подходит к лошадке. Никаких заминок. Ну да, там ему помогают. Подставили руку, как, в общем-то, положено. Человек он уже тучный. Вот он сел в седло. Все, как влитой сидит. Вот конь идет. Он никуда не дергается. Да? Абсолютно. То есть конь идет шагом, все нормально, никаких вопросов. Все, потихонечку переходит на рысь, он компенсирует это. Сидит как в летой. Вот, все, рысь, все нормально. Смотрите, Рокоссовский подъехал на черном коне. Огромно, посмотрите, сейчас очень важный момент, как он все ему там отрапортует, рапорт отдал, а потом развернул своего коня. И поскакал следом. Смотрите, как он его разворачивает. Оба, Все! Вот этот человек умеет держаться в седле. И вот это вот уита. Посмотрите, вот этот, блядь, барьеры он брал. Барьеры брал и упал. Представляете, вот эта хрень, вот это ничтожество. Брало барьеры, блядь. Ну вот ты обхохочешься. Смотрите, эти и вот этот. Ну да, они давно не сидели в седле, ну разве мастерство пропьешь, посмотрите, как они держатся. Жуть, мне стыдно, безумно. Зачем врать? Ну, какой смысл врать, если видно, что ты что Может быть, это другого Путина там с этими кавалеристками показывали? Обратите внимание, всех набрали их маленьких, ему седло подняли там с какими-то подушками, чтобы он там над ними возвышался. Жукова... Мы сейчас не обсуждаем Жукова. Мы обсуждаем, кто как ездит и кто как держится в седле, понимаете? И обсуждаем то, что Путин хочет быть на них похожим очень, хотя бы на словах. Вот о чем мы говорим. Так что зачем вот устраивать такой цирк с конями? Ну не умеешь то ездить на лошади и не надо. Зачем? Любой лошадник, любой, даже начинающий скажет, объяснить может Путину, что это видно мгновенно. Если человек никогда не сидел в седле, это будет видно. Если человек хорошо ездит на лошади, это видно сразу. Через одну секунду видно. Вот только посмотри, посмотри, как он садится, как он трогается. Все, сразу видно, сколько времени он проводил в седле. Даже если это было 50 лет назад. Ничего не меняется. Да? ну как... В этом получается в кавказском анекдоте помните замечательный кавказский анекдот когда там такой значит джигит старый такой стоит ему коня подводит он, и пошли куда-то он прыгает в седло назад отыграло и падает спиной и говорит эх и... Старый стал Совсем говно стал Оглядывается А никого нет, никто не смотрит Он говорит, да и молодой был Говно был Вот так и этот козел Понимаете, вот так и он Но только на него-то смотрят Вот в чем проблема-то и, и вы же понимаете, что Те люди, которых он там Называет врагами да, Они же усываются Вот там какому-то Байдену, там, Байден подскользнулся, там, упал на трапе. Да это разве можно сравнить вот с этим, с желанием вот этого человека казаться тем, кем он не является? Представляете, как нам должно быть стыдно, когда мы такую хероту держим во главе государства, такую хероту конченую, которую видно невооруженным глазом. Ну что ж, вы не видите его на троне в качестве хероты? Ну, его в седле видно, что он херота. Ну, и на троне видно. Что, за 21 год не увидели, что ли? Паниходы далеко не ускачут. Да люди без ног скачут, ничего страшного. Для этого же не обязательно ноги или понеходы.